Всем привет! Сейчас я покажу вам, как правильно обслужить стартовый комплект iJust.io. Достаньте испаритель из упаковки, хорошенько смочите его со всех сторон и сверху, далее установите его в картридж простым надавливанием, заправьте картридж через специальное отверстие, которое скрывается за металлическим кольцом. Установите его в девайс и подождите буквально 5 минут для того, чтобы испаритель пропитался жидкостью и вы не сожгли его в первые секунды парения. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.